Как влюбить в себя любого мужчину. Здравствуйте, мои дорогие. С вами Елена Алексеева, астролог и коуч, и женский тренер. И сегодня мы с вами рассмотрим эту широкую тему. Первое, что нужно обязательно в общении с мужчиной, это побуждать его говорить о нем и стараться вспоминать с ним приятные какие-то вещи. Чего он в жизни достиг, чем он гордится, Какие-то еще приятные моменты о его детстве, о его школе, как все это происходило, какие у него были впечатления, какие были эмоции, да, как он к этому относился, какой был первый автомобиль у него. Это все нравится. Какую девчонку он был влюблен в школе. Да? Это очень интересно послушать. Да? Дальше не жадничайте на похвалу, а обязательно хвалите. В нашей жизни больше похвалы достается женщинам и комплиментов. Мужчин почти никто не хвалит, а им этого не хватает. У них это прям дефицит такой, поэтому хвалите, говорите ему, о, как здорово, вот это да, как классно, вот это ты о, молодец, супер. Да? Одна девушка мне рассказала, что пошла на свидание с очень таким успешным человеком, очень грамотным, и он на встрече начал рассказывать, какие-то там исторические факты о том городе в котором она родилась и выросла и Последние большую часть лет она живет в другом городе то есть таких подробностей об истории не знала и она говорит я чувствовала себя некомфортно вот в этой ситуации как только вы начинаете чувствовать себя некомфортно начинаете хвалить понимаете что вам повезло такой классный собеседник он сейчас вам расскажет столько полезного и у ваш, ваше развитие уже скаканет вперед да? она ему за это нужны аплодисменты, признания и похвала. Помните об этом. Да? Мужчины эгоцентричны, и для них это бесценный ресурс, когда женщина умеет его хвалить. Из-за этого анекдоты про блондинок. Да? что а блондинки, они там тут не понимают это, не понимают это, не знают, говорят всякие глупости, и мужчина рядом с ним с ней чувствует себя умным. Да? То есть э, здесь э, не обязательно, э, ни в коем случае не хочу обидеть никакую блондинку, я всегда говорю, что я сама блондинка, чтобы немножко прикинуться под вот эти вот анекдоты, э, когда с мужчинами особенно, да, очень часто им это говорю, они говорят, какая же ты блондинка, ты рыжая, я говорю, у меня брови белые, я их крашу от рождения, <смех> чтобы выкрутиться из ситуации, да, то есть это в хорошем смысле хочется сказать об этих анекдотах, да, то есть это включение женственности, включение, отключение логики, да, и это очень-очень ценно для мужчин. Просите у них совета. Да, рекомендаций каких-то и благодарите за это да благодарю такой классный совет ты мне дал да мне как раз вот нужно было такой совет у кого-то спросить я тебе очень благодарна что ты мне подсказал да то есть вот здесь тоже Секс как можно дольше оттягивать. И ни в коем случае не на первом свидании, да, не на втором, не на третьем. Чтобы это не было вот как волыните, чтобы мужчина не чувствовал это, но тем не менее нужно как можно дальше оттягивать, как можно меньше вовлекаться в тему о сексе. Мужчины часто нас вовлекают в тему о сексе. Нужно от этого уходить. Мне, например, удавалось уходить, я прикидывалась скромницей да, в этот момент и говорила, ну, я на эту тему даже не разговариваю на русском языке, но ну, это в Испании у меня, да? я уходила. Или я говорила, я еще не готова на эту тему разговаривать, мне нужно больше тебе доверять, давай эту тему на потом оставим. И когда с мужчиной женщина вовлекается в тему о сексе, она уже раскрывается и дает возможность мужчине надеяться на, на быстрый результат и на то, что это может быть прямо сегодня. Да? Поэтому аккуратнее с этим расширяем свои зрачки после воспоминаний какого-то сексуального опыта или какой-то картинки, да, такой позитивной, э, приятных ощущений каких-то. Да. Зрачки расширяются, э, тело выделяет определенные запахи, ферменты, и э, все это э, начинает влиять на мужчину. И мужчине становится э, интересно, то есть он вовлекается уже в такую женщину, легко влюбляется в такую женщину, и э, уже у него нет шанса куда-то деться, куда-то слиться, да? то есть этим тоже можете пользоваться. Можно представлять какие-то, может быть, даже вульгарные моменты, можно сидеть вот полностью закрытый в паранже, да, одни только глаза, и вот представлять, как вы э, мужчину там, погладили по голове, там, я не знаю, по щечке провели по его руке, там еще какие-то моменты. Вот просто представлять, что вы это делаете. да При этом быть абсолютно э, снежной королевой, не касающейся мужчину в физическом плане. Только представлять. И ваши зрачки будут меняться, ваш запах тела будет меняться, мужчина будет вовлекаться в вас. Поэтому можно и какие-то совсем э, эротические уже образы вместе с этим мужчиной представлять. Это тоже очень круто работает. И помогает вовлекать мужчину многие женщины наверное не знают это потому как ко мне очень часто жалуются что там мужчина сливается мужчина на первом свидании не вовлекся или еще что-то у меня например я точно знаю может быть на первом свидании что мне мужчин не понравился но никак не я то есть я сделаю все чтобы однозначно повлиять на него да? Я считаю, это влияние, манипуляция это несколько другое, это когда мы делаем что-то, что человеку неприятно делать, да, или заставляем его делать что-то неприятное для него, но когда мы его вовлекаем, вдохновляем, влияем на ситуацию таким образом, что ему хочется, включаем его «хочу», да, я уже тоже говорила во многих видео, что на мужском языке нету слова «надо», как вот у женщин. да, там Надо погладить белье, надо сготовить ужин, надо проверить уроки с ребенком, надо там, э, сходить куда-то там. да, Надо, надо, надо. У нас вся жизнь построена на слове «надо». У мужчин нет этого слова, у них «хочу». Хочу и не хочу. Да? И вот здесь идет влияние на то, чтобы включить в них слово «хочу». Вот именно это. Э, востребованность. Да? вам должны звонить вы можете рассказать что кто-то подарил цветы но вы не знаете кто вам подарил цветы до вас не придраться да вы правда хорошая девочка это правда вас подвез коллега по работе да. и вот у вас только деловые отношения, да, то есть никакие больше. То есть это должен мужчина видеть, чтобы в нем включалось вот то, что вот она моя и я ее никуда не отпущу. Так в такой ситуации легче их ввести э, замуж, да, или уже э, им принять решение, что вот эта женщина для меня и я ее никуда не отпущу просто так. То есть вот эти моменты. Да. Следующее. Трудно нас контролировать, да, то есть девушку трудно контролировать. Обещала прийти, не пришла, настоящую причину рассказала, сломалась машина, сломался каблук, закрылся лифт, не открывался, в телефоне села батарейка, еще что-то, да, там какие-то серьезные причины, которые... И как только вы что-то делаете для него, хорошее, там поцеловала в щечку и шаг назад, да. Шаг вперед, шаг назад. Такое правило. Шаг вперед, шаг назад. Да? Что-то сделали для него хорошее, там согласились на следующее свидание. И там шаг назад. Мне уже пора. У меня еще омолаживающий график. Я ложусь спать в 9.30. И мне надо еще принять ванну с пенкой, с, с медом, да, или там с молоком, или я не знаю. Какие-то женские штучки рассказывать мужчине. И исчезать, да, то есть обязательно вовлекать его понравилось, и убегаю, да, то есть как зайчик показался, и убегает. Мужчина это охотник, он будет за такой добычей бежать, ему интересно, а когда добыча сразу лапки подняла, ему неинтересно, ему нужна сразу другая добыча. Так что этот момент используем. Это тоже все знание психологии мужчин и правильное влияние на них. Адреналиновые встречи. Вот мне вспоминаются фильмы, я вот сейчас даже не помню название, может быть, вы мне напишите в, это, в комментариях, кто вспомнит, как называется этот фильм. Один из фильмов, короче, «Дом престарелых» и в нем женщина, потерявшая память старенькая уже, да, и мужчина, который приходит с цветами, из-за этого он тоже устроился в этот же дом престарелых, и он там за ней ухаживает, ведет ее куда-то в парке, еще что-то, и он там раска... какие-то воспоминания о них в молодости, да, как они там молодые совсем шалили, баловались, да, они там ну, лет по 18, наверное, было, и она его мотивировала он такие вот на адреналиновые встречи, они ложились на асфальт где-то, где может выскочить машина из-за угла. И им нужно вскочить и убежать. да, То есть стучит сердце у обоих, да, и возникают такие мощные якоря. да, То есть мужчина понимает, что вот с этой женщинами интересно. Это не какая-то там хорошая девочка, с которой скучно и можно предсказать, а это вообще супер-вау непредсказуемое. Или еще один фильм был, тоже голливудский фильм, там девушка уводила мужчину куда-то под мост во время проходящего поезда. Они кричали, как выброс энергетики идет такой. Ну, то есть, когда поезд едет, не слышно их все равно за шумом поезда. Но потом такое ощущение очень классное, мощное, что какой-то выброс энергетики, какой-то негативный произошел. Очень классный, поднимается адреналин, и ну, нет опасности, но все равно интересно. Какие-то такие моменты, да? Может быть, не оплатить в ресторане и убежать вдвоем, да, или э, там украсть какую-то штучку в каком-нибудь магазине маленькую, да, и потом тоже вдвоем э, переживать эти впечатления, там, стучащееся сердце, еще что-то. Ну, то есть эти вот все моменты дают вот это адреналиновые, э, запоминается, то есть мужчина уже не выберет другую девушку. Если вы умеете с такими адреналиновыми встречами пользоваться, не обязательно их проводить каждый раз, да, пусть это будет там одна-две встречи за все вот ваши, за все ваши э, моменты, да, но чтобы они такие вот были. Может быть, что-то вы придумаете еще креативное, да, то есть я привела примеры, но вы уже поняли, о чем это, то есть должно быть вот именно вот этот адреналиновый стук сердца переживания, что же будет, э, страхи, вот эти переживания, этих страхов и так далее. Может быть, для кого-то адреналиновая прогулка. вот Для меня, например, была адреналиновая прогулка в горах, когда мы с мужем гуляли, я смотреть вниз боялась, у меня были страхи. Сейчас они прошли, конечно, уже, я спокойно смотрю вниз со скалы, а раньше мне казалось, что прям вот все кишки подходят вот сюда к горлу. и э, очень было... Такая прям куча адреналина вот в этот момент. То есть можно посмотреть, чего боится мужчина. Может, закрытое пространство, может, в лифте вот чаще, да? Или там какие-то маленькие комнаты темные, темноты кто-то боится, еще что-то. Можно, играя вот на этих страхах, тоже создавать такие адреналиновые встречи. Это очень классно работает. Следующее отец или какой-то значимый для вас человек против того чтобы вы встречались например вот если вы уже во взрослом взрослом возрасте тут родителей бывает что нет в живых уже да, подумайте что какой-то начальник ваш, да, там уважаемый для вас человек или там дядя или э, ваша дочь или ваш сын да, э, не хочет чем-то вот он не понравился да то есть здесь чтобы мы были с тобой, да, то есть это очень классно, тоже играет роль, как вот Ромео и Джульетта, да, то, что наши семьи против, да, это была уже мощная манипуляция, как сила действия равна противодействие, то есть кто-то против, значит, мне нужно тут точно, да? победить, это очень-очень такой, Момент, очень крутой момент, да, то есть э, мои дети хотят, чтобы я, чтобы я была с ними, там, да, можно так, вот, в старшем возрасте, чтобы я была с внуками, чтобы я не, не заводила себе никакого мужчину. Да? То есть э, это тоже будет такое противостояние, мужчина будет стараться добиваться вас, может быть, даже стараться подружиться с, вашим, с вашими детьми, чтобы э, вас увести. Да? Э, э, но это уже будут поступки мужские. То есть вы включаете в нем мужчину, и он совершает эти мужские поступки. Тоже очень круто работает. Следующее. Объяснять, что вы не бедная девушка. Да? Ну, для не бедной девушки это очень легко, это рассказать, да, что там хорошая зарплата, хороший дом, квартира. Та -та -та, да? На это ведутся все, все, и женщины, и мужчины, то есть очень легко. Если вы не такая, да, то есть вы бедная девушка, то можно немножко наврать. Да? То есть на это тоже, ну, на вранье, конечно, строится... Не сильно крепкие отношения, потом будет выяснено, что вы наврали, да. Но я думаю, что большинство девушек все равно сейчас со своими квартирами, со своими машинами, то есть вас уже не назовешь бедными, да. Вот у меня, допустим, подруга есть в Испании, она говорит, ну, кому нужны бедные, когда вот мы ее знакомили с мужчиной, я говорю, подожди, какая ты бедная, у тебя квартира в России есть? Есть. Ну, в Испании нет, но ну, ничего страшного, это тоже сделано наживное, да, там, э, у тебя есть здоровье, есть здоровье, да? там, у тебя есть две дочери, э, есть две дочери, да, ты уже богатый человек, да, то есть здесь тоже с какой стороны на это посмотреть, поэтому есть смысл э, тоже, может быть, немножко вот об этом, э, ну, козырять, да, козырять тем, э, тем, тем что есть. Самую яркую вспышку сексуальный опыт сделал, попросить мужчину, чтобы он вам рассказал да, какую то яркую, яркие его впечатления. И в это время, может быть, погладить его по щечке, да, или там по ручке, может быть, по коленочке провести ему, да, чтобы поставить такой якорь, да, чтобы у него воспоминания с вами были вот из таких вот суперприятных, когда он рассказывает что-то, он проживает приятные воспоминания. И э, старайтесь не выводить мужчину на какие-то негативные воспоминания. Да? То есть тогда якорь будет с негативными воспоминаниями. То есть представьте, звонит телефон или ваше сообщение пришло, и у него первое, что в голове, вот этот якорь всплывает. Да? Пусть это будет позитивный якорь, обязательно. обязательно. Ну и э, на этом, наверное, закончим. Можно, конечно еще продолжать, но я думаю, что я достаточно много рассказала, вам нужно переварить эту и усвоить эту информацию и приходите на индивидуальную консультацию, потому что на индивидуальной консультации мы с вами можем просчитать вот, и э, исходя из вашей уникальной ситуации, как правильно вам простроить вот эти вот шаги э, завоевания парня, да, ну, наверное, девушка, мне очень нравится слово завоевание парней, э, я думаю, что Тут ну, все равно, на войне как на войне, все равно. В ведической культуре иногда девушка, чтобы выйти замуж за царя и быть ему там пятой женой какой-нибудь, она там была каким-нибудь всего-навсего дочерью какого-нибудь генерала, и это меняло статус ее семьи, если бы она выходила замуж за царя, то они шли на все. Они обередевались мужчину, участвовали в мужских соревнованиях, там, из лука, стрельба, э, скачки на конях, там еще что-то. Побеждали в этих соревнованиях мужчина, потом оказывалось, выбилась рюшка из-под ее челмы, там, да? и царь увидел эту рюшку, и все, уже он не мог принять другого решения, кроме как жениться на ней. Да? То есть Здесь точно так же, если вы хотите достойного мужчину, приходится какие-то штучки женские применять, делать просто подлежать камень шампанское не течет. Еще, наверное, вот что я добавлю, что когда вы общаетесь с мужчиной, у вас должно быть вот девушки, которые любят кошек, меня поймут, да? Как ведет себя кошка, да? Плавные движения. Ну, я не беру к тому, что сделать что-то плохое, да, там испачкать обувь или там еще что-то. Нет. Конечно же, я говорю о том, как кошка себя ведет, как она подтягивается, да? как она э, мурлычит, как она смотрит в глаза, и в то же время кошка она непредсказуемая. Она ляжет там, где она захочет, а где ее положат, да? то есть она не относится хорошей девочки которая предсказуемая кошка обычно непредсказуемая девочка и в то же время она балует иногда своих хозяев вот этим каким-то приятным да, э, мягким пушистым да и, и, и даже если с коготочками то аккуратненькими какими-то движениями вот здесь но с мужчинами нужно вести себя точно так же. Вот войти в это состояние кошки, быть плавные движения, чтобы не было резких движений, к которым привыкли девушки. Да? Медленная походка. Да? Люди, девушки привыкли там, раз из маршрутки, надо добежать еще до хлебного, и все бегом, бегом, бегом, бегом. Вот в этот момент мужчины вас не замечают. Это как вот брондышмык в, в «Алисе, в стране чудес». Да? Там, что это говорит, было? Это брондышмык. Да? вот Не нужно быть похожим на бронды шмыга. нужно быть похожим на мягкую плавную кошечку, которая в танце, вспоминаем, русские народные, как они там плывут, да? медленные движения, они завораживают эти движения, и они также остаются востребованными и сегодня, эти движения из медленных танцев. Возьмите любые танцы каких-то народов, в основном у всех вот есть такие плавные движения женские. И... Их нужно просто отрабатывать, эти движения, то есть они сами не возникают. Нас никто этому не учил. Да? Там, плавная походка, ножки, как у кошечки, да? вот, именно вот так, не, не вот так, вот, когда ноги в разные стороны, походка такая да? мужская получается, а вот именно, чтобы ножки были близко, тогда бедра, двигаются в таком минимальном размере нету вот такого вот движения вульгарного да а вот в минимальном движении бедра и они тоже завораживают мужчины смотрят след такой женщине так что обратите на себя внимание От, э, сделать у меня был такой опыт что мы с мужем на первом свидании приехали в дом Кришны и там Девушка симпатичная девушка, мы с ней пообщались, такая нам рассказала, парк показала, красивый. Потом она такая развернулась и пошла вот такой походкой, когда ноги в разные стороны, такой спортивной какой-то походкой. И она, когда уходила от нас, вот мы оба смотрели на ее походку, и было понятно, что походка какая-то странная, что-то здесь не то не женская да, то есть но ну, с такой походкой женщина однозначно проигрывает то есть представьте что вы провели свидание мужчина вас влюбился все ему хорошо и вы развернулись и пошли мужской походкой да, таки. плечи такие вот э, это двигающиеся вот прям вот как мужчина такой идет да, и все женщина проиграла в этот момент поэтому обратите на это внимание манеры это тоже Красота, да, как вы кушаете, как вы двигаетесь, как вы жестикулируете. Все это можно отработать да? при помощи танцев, при помощи вот каких-то движений. Таких. Тело запоминает и потом двигается уже так, как нам нужно. И это тоже дает очень много плюсов. Я думаю, что после сегодняшнего видео вы будете уже хорошо подготовлены к свиданиям. И у вас будет, ну, по всякому случае, 90% шансов выиграть. Да? понравится мужчине то есть может быть он вам может не понравится но вы сто процентов понравитесь надеюсь что я была полезной и пишите ваши вопросы пожалуйста я буду вам очень благодарна под видео и подписывайтесь на мой канал я буду делиться с мудростью из ведической культуры из моего опыта и разными всякими штучками которые меня привели к замужеству и увидимся пока пока